Тренер Тутберидзе прокомментировал уход от нее фигуристки Медведевой. Тренер российской фигуристки Евгений Медведевой Этери Тутберидзе прокомментировала информацию о том, что ее подопечная приняла решение уйти к другому наставнику. Слухи уже накнетались. Я уже писала Жене, не ответов на смс, не ответов на звонки. Она отметила, что расставание с Медведевой является неизбежным, так как она выдвигает условия и... Не отвечает на сообщение. Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу. «Неужели вы не могли Алину поддержать, поддержать еще год в юниорах?» «Я сказала, Женя, ты что? У всех должны быть равные шансы!» Добавила тут Береца.